Всем привет, друзья, вы на канале Ziffa, совсем недавно наткнулся на одно очень интересное видео, где про игрок RB Leipzig рассказывает про то, насколько эластику имбовый финт FIFA 21. Я не прям, чтобы часто использовал этот финт, но мне стало интересно затестить его и понять, все-таки крутой он или нет в этой части. Но перед началом попрошу вас подписаться на этот канал, оценить это видео лайком, также не забывайте про Инстаграм и Телеграм, и больше не сумею вас задерживать. Приятного просмотра. Думаю, многие из вас мечтают стать киберспортсменом и часто сделать максимально легко. Киберфутбольный проект Лига ПРО поможет вам заявить о своих профессиональных навыках и, разумеется, побороться за крупные денежные призы. В это воскресенье пройдет уже четвертый месячный турнир, в котором сразятся победители еженедельных первенств и поборются за достойные призы. А именно, за первое место 35 тысяч рублей, за второе место 20 тысяч, за третье место 12 с половиной тысяч рублей и за четвертое место 7 с половиной тысяч. Уже завтра сможете посмотреть турнир на YouTube канале Лига ПРО. Также на этом канале есть интересный трюс победителем отборочных этапов сезона. И подкасты с топовыми киберфутболистами. Также в это воскресенье на трансляции турнира вас ждет розыгрыш брендированного геймпада для PlayStation 4. Кстати, в главном событии сезона, Лига Про Гранд с призовым фонд составит и вовсе полмиллиона рублей. Просто вдумайтесь в эту цифру. И вы все еще успеваете стать участником данного ивента. Всю дополнительную информацию ищите по ссылочке в описании. Собственно, после просмотра видео от Кибера, мне безумно стало интересно затестить эластику в действии. Не сказать, что я прям не узал этот скилл, просто он мне казался сложным в исполнении и не совсем резким и быстрым. Все же в ходе всех матчей я полностью изменил свое мнение. Туториал, как делать этот пятизвездочный финт, будет в конце. А сейчас хочется отметить, что подобные скиллы FIFA 21 ей немного улучшили. И у себя на сайте они написали, что уменьшили штраф и погрешность при совершении последовательных особых приемов. Количество последовательно исполняемых сложных особых приемов без потери мяча увеличено с двух, как было FIFA 20, до трех. Сложными особыми приемами являются, например, эластику и ракета. Вся эта информация значит то, что теперь можно узать эластику трижды за один игровой эпизод. Вроде бы изменение незначительное, но этот фин делается настолько резко и быстро, что это очень круто. Если говорить про мои матчи, то эластику добавила вариативности и я прям понял, за чего этот скилл использует на всех про турнирах. Первое, что хочу отметить, это разумеется скорость выполнения, особенно обратного эластику. В начале 21 фифки с такой скоростью можно было сделать разве что переступы, но их со временем пофиксили и в нашем арсенале осталась онли эластику, которая прям нереально меня выручала для быстрой смены направления. Второе, что я заметил, это то, что после этого финта мяч, даже если касается защитника, то довольно часто он отлетает на ногу вашему нападающему, что как раз раньше было у Переступов. Это очень полезно, ибо так можно выходить совсем на неожиданные позиции, и в этом есть своя доля имбовости. Третий пункт, который я хочу отметить, это то, что защитники часто пролетают от этого финта. Как бы это странно ни звучало, но большинство игроков FIFA фифа 21 юзают жакей с зажатым триггером скорости. И именно это дает возможность обманывать защитника и проходить дальше. Особенно круто работает этот финт в штрафной площади, так как практически никто не рискует жать кнопку отбора в зоне штрафной. В своих матчах я обузил ластику постоянно и пытался вывести формулу идеального тайминга для выполнения данного финта. И кажется, у меня это получилось. Основное, что я понял, это ни в коем случае. Запомните, никогда не этот финт на расстоянии пару метров между вашим нападающим чем с защитником соперника. В таких ситуациях защитник постоянно давал отбор и я понял, что это вообще не работает. Главная задача сблизиться примерно на расстоянии одного метра и тогда переиграть защитника. Также полезна будет остановка перед финтом, либо с помощью ложного удара, что довольно долго, либо с помощью кнопки L1 на геймпаде PlayStation 4 Более детально на разницу можете заглянуть по ссылке в описании, там в одном видео Кивер показывает топовость кнопки L1. По моим ощущениям финт с остановкой немного лучше действует на защитника соперника, но прям сильная разницы я не заметил, делая эластику где-то в 7-8 матчах я осознал, что многое терял, разумеется делает этот финт всю игру и постоянно, вещь не рабочая, можно несколько раз выполнить скилл за матч и сделать результат. Этим видео мне было интересно проверить стоит этот финт того или же нет и определенно в моменте он вас выручит. В лиги Лиге его не часто делают, поэтому вы можете пользоваться данным преимуществом и впоследствии сможете открывать для себя больше зон. Из двух видов эластику мне больше зашло обратное, Все просто. Оно быстрее и делается супер резко. Нет большой анимации с нового финта, а всего пару движений, которые максимально эффективны. И я думаю, именно такую версию я буду использовать больше в своих следующих матчах. Разумеется, есть и минусы этого финта. Один из них это в какой-то мере сложность исполнения. Довольно часто у меня вместо эластику получался переступ или финт -зедана. Но мне кажется, это легко фиксится практикой. И второе, это то, что нужно иметь 5 звезд на финтах. Да, хоть сейчас и много тотсов, но по-настоящему годных и недорогих карт с пятерку, на финтах довольно мало. И это не супер приятно. Из самых доступных вариантов это Киллиан Мбаппе, Неймар Информ 86 Решфорда. Именно такими картами я играл свои матчи. Они недорогие и сейчас не сильно уступают топовым составам в Дивизион Райвлс и Викенд Лиге. Думаю, все самое интересное про этот финт я рассказал, поэтому предлагаю перейти непосредственно к туториалу. Для того, чтобы сделать обычную эластику, вам нужно, используя правый стик, повторить все действия, которые вы сейчас видите на геймпаде. Все довольно просто и я думаю, у вас финт должен получиться. Для обратного эластику все в принципе остается тем же самым, но меняется направление движения правого стика. Надеюсь вы все поняли. Можете присмотреть несколько раз и сразу же идите практиковаться. Потому что только так вы сможете в совершенстве владеть этим финтом. Всем спасибо за просмотр, надеюсь мысленно что это финта вам были полезны. Обязательно подписывайтесь на канал и до новых встреч в следующих видео. Всем пока!